Здравствуйте, друзья! С вами дядька Диманоид. Можно просто дядя Дима. Вы, наверное, удивлены таким блогером. Я уже был в возрасте ныне, нынешних, большинства нынешних блогеров. Тогда еще не было ни интернета в России, ну, может, только начинался. Ютуба еще точно не было. Поэтому приходится вот сейчас догонять. Да вообще я не собирался блогером быть. Это вот как-то случайно произошло. Я был администратором на канале любимые сказки. Это моя теща там сказки детям читает. И вдруг нас заблокировали. Ну и все-таки я достаточно многое сил потратил, и вообще жалко это все было бросать. и я стал попытался решить эту проблему. Ну, вот я могу показать, что нам прислали. Вначале вот такая появилась на, на экране, ваш аккаунт отключен. Потом, значит, мы я прошел по ссылке по ссылке я вышел на стандартную форму апелляции написал попытался что-то объяснить но ну, как я потом посмотрев блоги узнал что в общем-то 95 процентов этих апелляций сразу отфутболиваются и обычно их даже люди не читают а робот вот такой, такую мне прислали Ответ. Мы получили ваше возражение, ваш аккаунт останется блокированным в соответствии с нашими принципами и так далее. Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения, в том числе в отношении спама, обмана и мошенничества. Ну, это вот как бы стандартная их форма. Я начал изучать, что можно сделать. И, в общем-то, нашел. Нашел. И хочу с вами поделиться, потому что ситуация очень неприятная. Так, сейчас я открою стандартный творческую студию. Да, и я смотрел на других каналов, которые ведут, ну, уже как бы такие бывалые блогеры, некоторые сертифицированные ютубом специалисты, как они представляются. И, в общем-то, очень безрадостно все это звучит. Они говорят, что маленьким каналам вообще нет практически возможности реабилитироваться. То есть их особо и читать никто не будет. Видимо, в русском офисе YouTube, наверное, он так мало людей, что они не могут этим заниматься, И опять же Отфутболивают роботы пишет продолжает то же самое, писать. А, причем уже пишет, что ваш аккаунт заблокирован, а, ну, да, вот когда первую апелляцию я подал, ну уже пишет, что не пытайтесь выкладывать ваши видео на других каналах, иначе они тоже будут заблокированы. Пока не решится вопрос разблокировки вашего канала. а В общем-то, как я почитал, речь идет о пожизненной блокировке по номеру телефона и если вы будете пытаться заново открыть новый аккаунт, новый канал, но с тем же номером телефона вас все равно по нему вычислят и заблокируют. Или просто не дадут открыть новый канал. Люди пишут, что <coughs> разными способами пытались кроме стандартной формы там люди пытаются связаться и с живыми людьми с ютюба ходят там на их презентации какие-то конверты им передают и в общем-то очень редко решается вопрос положительно я повторяюсь если речь идет о маленьком канале Большие каналы, там за них кто-то может заступиться, потому что YouTube заинтересован в их деньгах. Опять же, может медиа сеть заступиться, через которую они подают рекламу. Я хотел сказать, что крупные каналы могут много чего себе позволить, в отличие от мелочи, у которой нет подписчиков или мало подписчиков там. 100 тысяч они еще не монетизированы. Ну и даже те, которые монетизированы, но не приносят ощутимого дохода YouTube, они тоже неинтересны. И некоторое время назад прокатилась просто волна блокировок этих мелких каналов. Ну, видимо, такая политика Ютуба. И она, кстати, очень быстро меняется. Следить. В общем, надо быть в теме, чтобы быть готовым к таким вот разным перепитьем на Ютубе. Так, давайте перейдем к главному. Что же делать? Вот я просто перерыл. Тонны, тонны роликов ютюба и в конце концов я нашел решение своей проблемы. Там один блогер рассказывает, как он разблокировал чуть ли не 30 своих каналов. Да, друзья, еще один важный момент. Я уже смонтировал видео и начал его отправлять на YouTube, когда вспомнил, что э, не сказал, то, что э, по посылать э, новую апелляцию по ссылке, которую я вам дам, э, надо через 15 дней, не раньше, после того, как э, вам официально откажут э, э, на ту первичную апелляцию которую вы пошлете сразу после блокировки канала. Не раньше 15 дней, если откажут повторно, еще ждете 15 дней, формулируете по-другому, используйте ну, свою творческую мысль и пытайтесь еще раз. Я знаю у других блогеров Когда они по нескольку раз И там, два месяца Вот так Пытались пока не добились результата Надо Заходить в Творческую студию Мы кстати В ней находимся В классический интерфейс Вот еще в YouTube. Чего только нет Вот мы зашли Классический интерфейс. Да. И внизу есть кнопка справка. Сюда надо нажать. А дальше. Там, где он сказал, вот нужна дополнительная помощь. А там ничего такого нету. Там вот была кнопка для решения вопросов авторов YouTube. Теперь только для тех, кто участвует в партнерской программе ну вы понимаете если канал уже монетизирован у меня он у меня было 15 подписчиков так что а, ни о какой монетизации речи не шло а, поэтому что же вам делать а, я скажу что вам делать я специально для вас сохранил ссылку по которой пройти может она где-то и есть там в дебрях меню YouTube найти ее я думаю, что не представляется возможным, либо кучу времени убьете. Лучше вот просто возьмите, я ее оставлю в описании к ролику вот она эта ссылочка и у вас появится вот такое меню здесь вводите адрес Электронной почты Того аккаунта Который у вас заблокировали Я так понимаю а, Да, у меня а, Заблокировали только канал YouTube У меня другие сервисы Google Остались работать а, может, может быть есть случай Когда и почту Google Заблокируют Тогда вот здесь указывайте а, другую электронную почту, ну в любом случае укажите дополнительно свою альтернативную какую-нибудь почтовый ящик свой, а здесь а, в тысячу знаков вам надо уложиться и написать причину, по которой заблокировали ваш канал и ваше объяснение, что произошло. На самом деле, конечно, если вы действительно явно нарушали правила YouTube, и как бы не можете это никак объяснить, то вас, конечно же, и не, не разблокируют. Если случай спорный, там пишите убедительное объяснение, да, я вот на, нашел. Словак и достаточно убедительно изложил свою версию событий. И вуаля мне пришел ответ. Вот сначала они написали, что ваша апелляция получена, скоро ее рассмотрят. А в следующем письме, которое уже через несколько часов пришло. Они пишут «Рассмотрев повторно ваш аккаунт, мы не обнаружили нарушений наших условий использования и поэтому восстановили его. Вы можете снова работать с ним, а его репутация восстановлена». Ну и так далее. Там Можно сменить пароль. Ну, в общем, победа. Чего и вам желаю, если вдруг вы попадете в такую неприятную ситуацию Так что жмите на колокольчик Лойс И пишите комментарии, отвечу Напишите обязательно, были ли у вас случаи блокировки каналов И как вы с этим справились Или не справились Жду вас у себя на канале Пока